Всем привет! Начинаем субботний эфир. Я сегодня отвела ребенка в театральную студию, театр на английском языке. Попробуем. Очень хочу, чтобы ему понравилось, чтобы у него получалось. Буду учить английский вместе с ним. Я слаба в английском. Вот настроение у меня сегодня я хотела рассказать. Давно хотела начать рассказывать анекдоты по субботам я это делаю хорошо <с> и вообще люблю анекдоты особенно умные особенно профессиональные и интересно так закрутилась история у меня со вчерашнего или с позавчерашнего дня с позавчерашнего я расскажу обязательно анекдот <с> те кто дослушают меня до конца Начну с того, что я в Facebook написала провокационный пост, очень провокационный. Я это сделала естественно целенаправленно. Очень долго выбирала тему, какую затронуть для того, чтобы вызвать неоднозначные чувства и переживания у моих читателей. Дела определенный эксперимент. В результате этого эксперимента некоторые мои читатели отписались от меня просто молча. Кто-то сделал мне замечание откровенное, кто-то написал «Гневный пост». Но сейчас расскажу смысл этого эксперимента и расскажу, почему я выбрала именно эту тему. Я выбрала тему «Матные слова». Естественно, употребила их в посте, Ну, такие не страшные, скажем так, общеупотребляемые. Но, тем не менее думала над темой. Категорически я не хотела брать политику, потому что политика – это для меня больше табу, чем мат употребление матов в жизни. Вот. Но, тем не менее, а к чему я все это веду и для чего, собственно, был поставлен этот эксперимент? Как иллюстрация. Хотела давно ввести это в тренинг, который я сейчас пишу. Есть такая штука, которая очень сильно тоже связывает нам руки и не дает быть счастливыми. Это неоправданные ожидания. Неоправданные ожидания просто разрушают наши жизни, ввергают людей в состояние психосоматических реакции, которые могут вызвать тяжелые довольно последствия, так называемый когнитивный диссонанс, когда ты ожидаешь одно, особенно от человека, особенно которого ты не знаешь, или, наоборот, близкого тебе человека, которого, о котором ты думаешь, что ты что-то знаешь. И человек вдруг вытворяет что-то такое, что на голову не налазит, как говорится. Да? Так вот, есть одна такая мудрость психологическая. Для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Не навешивайте ярлыки и ожидания на других людей, особенно на тех людей, которых вы не знаете. Вообще не нужно навешивать ярлыки и ожидания на других людей. Это важно для сохранения вашей собственной безопасности и качественной жизни. Вот как-то так. О, приостановлен эфир. Опять надеюсь. Начался. И в связи со всем вышесказанным. Что-то еще хотела по поводу неоправданных ожиданий рассказать. Забыла. Ладно, расскажу сейчас анекдот. Если вспомнит, да запишу эфир просто еще. Анекдот, собственно, иллюстрирующий эту тему. Лежит француженка в постели после секса. Поворачивается направо, говорит Жан, дай мне, пожалуйста, сигарету. Он мне притягивает, она берет, подносит свою карту. Пьер, дай мне, пожалуйста, зажигалку. Пьер с левой стороны помогает ей подкурить, она затягивает. А... Интересно, что бы сказала моя мама, если бы узнала, что я курю? Вот такой вот анекдот. Не ожидайте от людей ничего, или наоборот, ожидайте от каждого человека все, что угодно, и тогда ваша жизнь будет наполнена вашей жизнью. Вот не чужой. Она перестанет быть полной неожиданности для вас и будет просто только приносить вам радость. Ну вот как-то так. Мария, привет! Да, всем привет! Кто меня приветствует? Я этот пост закрыла, потому что эксперимент закончился. Вот, ну, он такой был, не очень красивый, но постаралась сделать его веселым. Как ты относишься к дизайну человека? Я отношусь к нему классно. Более того, я этому обучаюсь. Более того, я провожу вместе с Ириной Кулаян. Ливинги, а Ирина Кулыян мастер высокого уровня уже в дизайне человека, так что можете к ней обращаться, если что. Так, еще вопросы есть по поводу, но это не мешает заниматься мне психологией. да. И если говорить о дизайне человека, да. Даже если вы знаете, даже если вы можете просчитать поведение человека по дизайну, хотя он, конечно, тоже очень сильно облегчает жизнь, все равно от любого человека я рекомендую ожидать чего угодно, потому что наше представление о действительности не имеет к действительности никакого отношения. Вот как-то так. Окей. Если у вас больше нет вопросов на этой оптимистичной ноте. Я говорю вам пока! До скорых встреч!